«Привет, я Алекс. Буду сопровождать вас дальше в путешествии во Вселенной». Долгое время ученые были уверены, что взрыв сверхновой – это единственный механизм создания элементов тяжелее железа. А совсем недавно им удалось обнаружить еще один источник возникновения термоядерного синтеза во Вселенной. И это снова взрыв, при котором выделяется колоссальное количество энергии. А что это за взрыв такой? Это взрыв килоновой, который происходит при слиянии двух сверхплотных космических объектов нейтронных звезд. Это те, которые остаются после взрыва сверхновой? Да, как вы знаете, у звезд порядка 10-30 солнечных масс гравитационный коллапс приводит к образованию чрезвычайно плотного объекта, состоящего в основном из нейтронов. А если масса звезды... Превышая 30 солнечных масс. Ничто не в силах остановить ее гравитационный коллапс, и в результате вспышки сверхновой образуется черная дыра. А почему гравитация не сжимает нейтронную звезду дальше? Потому что нейтроны, как электроны в белом карлике, начинают противиться дальнейшему сжатию, требуя себе жизненного пространства. Это обычно происходит при достижении звездой примерно 15 километров в диаметре. А как вообще образуется звезда из одних нейтронов? Куда же деваются электроны и протоны? Дело в том, что элементарные частицы могут превращаться друг в друга, рождаться и уничтожаться в результате взаимодействия. Как только температура и давление внутри ядра достигают определенного уровня, электроны начинают вступать во взаимодействие с протонами ядер железа. А плотность внутри объекта настолько велика, что электроны буквально вдавливаются в протоны. При этом протоны захватывают электроны, превращаясь в нейтроны. И за считанные секунды, как считают ученые, все вещество ядра звезды превращается в сплошной сгусток нейтронов. А как нейтронные звезды сближаются? Ученые обнаружили, что существуют двойные системы нейтронных звезд во Вселенной. Если обе звезды в процессе эволюции стали нейтронными, они крутятся друг вокруг друга, излучают гравитационные волны и сближаются, и однажды они столкнутся, что приведет к поистине гигантскому взрыву. Раньше это была лишь красивая гипотеза, то есть предположение. А недавно ученые зарегистрировали сигналы. это гравитационные волны и вспышка гамма-излучения, подтверждающая слияние нейтронных звезд. Теперь они уверены, что такие взрывы действительно происходят, и что значительная часть тяжелых элементов, такие как золото, платина, уран, образовались именно в момент слияния нейтронных звезд. Я хочу рассказать вам сегодня еще об одном источнике образования элементов, которые нашли ученые. Это легкие элементы, и их образование является следствием взрыва сверхновых, потому что эти элементы обнаружили в космических лучах. Это странствующие потоки частиц, которые образуются в ходе вспышки сверхновой. В межзвездную среду выбрасываются при этом ядра атомов, которые разгоняются до гигантских скоростей и начинают свое путешествие по межзвездной среде. Однако их путешествие не может длиться сколь угодно долго. Космос не пуст, его населяют не только звезды, но и многочисленные элементарные частицы. Двигаясь с большой скоростью, ядра рано или поздно сталкиваются с такими частицами, и при этом происходят так называемые реакции скалывания. В ходе этих реакций ядра атомов сталкиваются и распадаются на ядра более легких химических элементов. К примеру, из ядер углерода, азота и кислорода образуются атомы лития, берилия и бора. В результате такого космического ДТП, как считают ученые, и возникли эти три элемента. Они образовывались и раньше, но слишком быстро разрушались, а в космических лучах ученые обнаружили их высокое содержание. Так что литий в наших аккумуляторов, бор в борной кислоте, бериллий, безумрудок, Возникли, по мнению ученых, в межзвездном и околозвездном пространстве. Вы знаете, как появились химические элементы во Вселенной. А теперь угадайте, каких элементов во Вселенной больше легких или тяжелых? Конечно, тяжелых. Вот сколько взрывов было? Да, за 13 миллиардов 800 миллионов лет взрывались сверхновые, сталкивались и взрывались белые карлики и нейтронные звезды. Но. Должен вас очень удивить, как считают ученые, в настоящее время во Вселенной все еще господствуют водород и гелий. А тяжелые элементы, как видите, составляют всего 2%. Всего? Да. Но без тяжелых элементов невозможно представить себе наш мир. Из 118 элементов 94 создала Вселенная, а 24 синтезировали ученые. А это наша Солнечная система. Наша звезда, Солнце, состоит в основном из водорода. А вот содержание основных элементов в организме человека. Водород в организме человека составляет только 10%, а гелия здесь вообще нет. А это значит, что мы состоим из более тяжелых элементов. А на этом маленьком участке располагаются другие элементы которая содержится в нашем теле в малых и даже микроскопических дозах, но без которых мы не могли бы жить. Каждый атом нашего тела, как считают ученые, побывал в разных звездах и, конечно, в свертновых. Так что мы можем уверенно утверждать, мы родом из звезд. Вот сколько интересного уже узнали ученые, и чем больше совершенствуются технологии, тем глубже проникает человек в тайны космоса. А это значит, что вы узнаете еще много нового и интересного. А может быть и сами займетесь исследованиями Вселенной. А на сегодня все. Пока.